По предварительной информации, его задерживали сотрудники департамента финансовых расследований в рамках дела Белгоспромбанка, говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна». По информации правозащитников, Шепотковский хорошо знаком с экс-главой Белгоспромбанка Виктором Бабарико. С первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей после отказа в регистрации Бабарика в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы «Честные люди», говорится в сообщении. Инициатива «Честные люди» занимается, в том числе, наблюдением за выборами президента Белоруссии, которые должны пройти 9 августа.